Кольца промежуточные, тип 2280, применяются с оправками тип 2160, тип 2180 и тип 2240. По ГОСТу кольца различаются по наружному и внутреннему диаметру в соответствии диаметром оправок. Изготавливаются разной ширины, от 3 до 100 мм. Кольца имеют пас под шпонку. Кольца располагаются по всей рабочей длине оправок путем их подбора приза размещается в требуемом месте.